Всем привет, дорогие друзья! Очередная серия Метро Экзотус. Поехали! Сейчас, опять загрузка будет долгая. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны и пропустили нас с миром. Она была права, мы Всё, вторглись погнали. в их мир. Уже читали? И не нам его разрушать. Каким бы глупым. Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. У нас ведь людей и так мало осталось. И может когда-нибудь сможем доверять незнакомцам просто, просто потому что они тоже люди. Генель, как слышите? Это Марков. Я в Джемете. Прием. Генель, генель, слышите как? Прием! Так, красавцы. Ладно, позже. Погнали их полковнику. Сколько мужи дней в пути? Я ведь тоже слушала радио. Дядя Артём! дядя Артм! Там дядя Тэшник уже мастерскую доделал. Хотите посмотреть? Пойдем посмотрим. Так здорово получилось! Сюда, дядя, Артем! А, привет, Артем! Видишь, как я тут устроился! Как короче слово! знаешь, какой шикарный, а!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 Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Хорошо, бро. Да. А вот Работа, непочатый край. Решил не решил желтые костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честно слово. У князя Вроник спинную пластину вообще не держит. А он ржет. Хорошо, мол, не передняя, а то без... Пальцев на ногах остался бы. Ладно. Так что я из вас разделяюсь. Заходи, Артм, присаживайся. С тех пор тут вечер музыки устроил. Как, Артем? Сидел стариной. Бери гитару. а прикольно ладно спасибо степа вы катя простите ну, я давно спросить хотел. Отец Настин. Ну, ты дай, Настин. Артео? тебя а ты не дымал А с броником-то что? Да, ты аж не связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Э -э Назовите себя. Э -э, прием. На связи, полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. да. да.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 где база оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят, нас они простят тоже, и все поедут домой. В метро. Да, в метро конечно. Дрезина, что у вас впереди? Прием. Другом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите. Прием. Есть. До сих пор не верится. Мы ведь добрались! Добрались, понимаете? Да нифига еще. мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет, ш... целую жизнь. И она была Это не Как Теперь я точно знаю. Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Товарищ полковник, пассажиры в руку и на душу. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на трезине. Подождите там нас с Артемом. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала. Как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешу проешь. Даже не сомневайся. Ермак, стоп, машина! Здесь не то. Чувствую, какой-то фигню попахивает. Обророт, отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас сделаем. Степан остается за старшего. Все ясно. Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Вскрыла. Интересно, сколько золотого, А то у вас еще по на Да и так, в общем, неплохо получилось. Да, интересно, что у нас ждет там. Мне кажется, облава какая-то. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был, Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы у цех. Мы ехали вообще. А, ну и, собственно, где мой Welcome Committee и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? А, остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть догонят поезд главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в Ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут? Ага, ждут. так ни огневых точек ни поджулей, часами даже нет а зачем это все ядерная боеголовка и та не взяла. непонятно куда комендантская рота смотрит да, могли бы и прибраться но ну, посмотрим идет. я тут подумал нечего нам всем на доклад ломиться оставайтесь лучше с крестом не чё то здесь не то точно Никого нету, ничего нет, не встречают. речь-то встреч подготовил? А то, как заклинит тебя. Это же сам министр. Чё на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Ну, с Богом. Спрятались прям. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? А -ха -ха, хорошо, давно а не кто было. Кто вы? Что так просто будет. Не тут то было. А, Чипом что же какие-то. Где я? Фрицы, что, ли? что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит, пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что издеваешься, гад? Соткнись, доктор Гаваль. Где правительство гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. <связываю>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 Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколачу, Плеваться ими буду! Ай-яй-яй, девушка, Молодец. что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите ну, Да я вас зубами рвать буду. Всех вас под корень до войны еще надо было. Но я сейчас вас урожу. Выдавить в розетку. Да, что вы не <соцентрический> А <статус> теперь покушаем. С Литом я немного погорчился. Черт с ним. Игра. Запустить главный лифт. Лифт пошел. Будет без голода. Я с сорцем. Минуту yes, продолжимся. У нас d6, и лифт такой экзаклей. Exactly. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше десяти минут. Так что придется разделиться. Давай, давай. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Иди со мной в командный центр. Артём, на тебя казармы и медблок. Ну, поехали. Артём, твой этаж. Так, ну как же повезло, что ла, -ла, -ла, -ла, -ла, -ла, -ла. нет нечасти. Sure. страшно. Соберем, соберемся Зачем туда стреляла, а? Нахрена! Ну, там же этот! Ну... Oh, boy. яйцов. Ну вот тебе мясо. Ну, всякие примочки это хорошо. Пусть эти твари поддерживают! Есть! Блин, думал свои, прикинь. No ride. На этом, дорогие друзья, закончим. Увидимся скоро. Всем пока.